Всем привет! Сегодня будем готовить полезную морковную запеканку. Даже если вы не любите морковку, то попробовал солнечную запеканочку, вы полюбите ее навсегда. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Натираем морковку на мелкой терке. Затем нагреваем сковороду, вливаем в нее масло. Помещаем туда морковку. И жарим ее до мягкости. Наша морковка готова. Выключаем и даем ей немножко остыть. В это время разбиваем в миску яйца, добавляем соль, сахар, муку, размешиваем все это до однородного состояния вливаем молоко перекладываем морковку И еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь берем форму для запекания, хорошо смазываем ее подсолнечным маслом и выливаем туда приготовленную смесь. Распределяем равномерно морковку по всей плоскости и отправляем в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Будем запекать 35-40 минут. Прошло 40 минут, подаем нашу запеканку к столу. Вот и все. Полезная морковная запеканка готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно!